что? Вот как из всего из этого выйти? Я вот много слушал мнений о том, что говорят, вы знаете, ничего у вас не выйдет, почему? Правильно вы все говорите, но вот вы представляете, как эту махину теперь изменить? Вот как изменить суды? Пишут что, всех уволите? Да. А вот как изменить? Вот, да, я, конечно. Прокуратура, там, а вы представляете, вот всех чиновников же не уволишь, а кто управлять будет? А да. Они еще думают, чиновник да. не вы, чиновники не управляются? Чиновники уволят, а всех Путин уволит, а лучше посадить. А как? А где же? А кто же? А как? А вот так. Вот это люди, которые да. не имеют представления, как работают государственные аппараты, ну, как действуют да, Есть те, те, кто из резонерских соображений. Они считают, что лучше не страгивать, а то совсем рухнет. Куда рухнет? Хуже-то куда? Вот мне просто интересно. Вот скажите, что еще должно в России произойти, чтобы сказать, нет, ну вот это вот, конечно, да. Вот, вот до 70 лет увеличить вам печеного роста, так да и Китай жданут в России, так <laughs> что произойдет... Я, просто... сам, он, он сам придет, он даже спрашивать разрешения не будет. Понимаешь? Так что э, дожидаться еще десятилетия, чтобы это все уже окончательно схолкнулось. Они-то уедут, у них все нормально. И дети, и внуки, они все определены уже там, где безопасно, и там, где можно спрятать награбленное. А вы останетесь, у вас ничего нет. За ваш счет нажились, поэтому с этой точки зрения я вообще не понимаю разговоров о том, что, значит, ничего нельзя изменить, очень даже можно изменить. Очень даже можно изменить. Просто нужно иметь политическую волю для этого. Собственно, Навальный раз за разом об этом говорит.